привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и э, вы уже знаете что мы находимся на карантине на ямайке карантин у нас уже закончился в прошлом выпуске но тем не менее на берег нас все равно выпускать никто не хочет э, давайте мы вам будем показывать и рассказывать что же мы делаем здесь на лодке опять добавим немножечко рутины э, так как мы уже практически здесь находимся достаточно давно и будем находиться пока Здесь все не поотменяют и не, не сделают нам доступ на берег. Мы будем снимать вам о том, что мы делаем на лодке нашей веселой компании. Итак, вторая часть нашего карантинного развлечения в этом выпуске. Погнали! Добавим немножко жести в наш карантин. Я сейчас вам попробую сделать сейчас звук. Короче, у этого чувака скрутка в мачту. Он снял парус на ремонт, но этот пид уже достал, блядь. У него этот фурлер тарабанит по мачте. Я думаю, что его сожгут сегодня ночью в любые соседи. Как можно, блядь, быть таким тупым? Ну, возьми веревку, подвяжи эту нахрен, блин, скрутку и притяни ее туда куда-нибудь к буму, чтобы она не тарабанила. Нет, Баба, баба, говно. Какие-то другие. Очень хорошо. И Да, День спортзала. <laughs> <laughs> <laughs> просто если не заниматься, можно тут охренеть, просто торчать на месте без движений. Я так понимаю, что это все, которых поперли с острова. Эй, да. Вот бутылочки в такой вот странной. У нас готовится квас, и, между прочим, квас получился офигенный. Сейчас будет налито, налито, и будем его вот у нас квас. Между прочим, получился с газиками. Не очень сладкий, такой чуть-чуть кисленький, но очень вкусный. Так что у нас есть уже самостоятельно, самодельные вкусные напитки. Да. Мы двигаемся в сторону самогона. Плавно. Плавно. Но это промежуточный этап. Сначала нужно сводить брагу, а следующим шагом постепенно пригонять... Солнца здесь много, можно справиться. Ну, чтобы не все сразу. Да. Что нам сообщили ребята вот с вот этого вот катамарана, у которого детки маленькие здесь. Что только что пра of Jamaica сообщил, что мы можем здесь стоять на карантине. И нас вышвыривать отсюда никто не собирается. Поэтому такие маленькие победки мы будем отмечать. И во всяком случае получается выдохнуть. У них, конечно, 7 пятниц на неделе. Но, тем не менее, пока мы не говорим о том, чтобы нам сойти на берег, но, во всяком случае, нас уже никто не выпирает из территориальных вод Ямайки. А, тем не менее, в это время у нас идет дерибан еды. Ты мне эту воду не показывай, это никому не интересно. Нет, у нас есть кое-что лучше О, oh. класс. Да? Да? Класс, И вот в пакетах класс. еще ожидается кое-что лучше да. И может быть даже какая-то еда будет. Она, в общем, не очень актуальна. Если пиво принесли, какая нафиг еда Жилья. актуальна. Кстати, хочу вам сейчас... хочу вам показать. Мы сильно не наглели, потому что... Ну, типа, полицию не задрачивать. Выбросом мусора, и мы его складывали к себе в Альтуза. Вот смотрите, у нас сейчас какое количество мусора здесь накопилось. Мы им сегодня сказали... Ребята, заберите его, пожалуйста, нафиг. Они сказали, хорошо, мы сейчас получим и вывезем мусор, который у вас. Так что я думаю, что в этом есть тоже плюс. И мы нашли супермаркет, Тут вот вы видели э, доставку еды. Прямо с супермаркетом привезли, загрузили в полицейскую лодку, привезли к нам на борт и выгрузили к нам на борт. Поэтому не такой уж плохой у нас карантин, как могло бы казаться на первый взгляд. Если бы еще эти не задрочки нервные, то было бы, наверное вообще хорошо но и так наши маленькие победы это наши маленькие победы у нас тут есть свои бомжи у нас как раз сегодня закончился отлично кофе Майкен. жамайка да, Масло. да, и вот еще что-то. Ну что-то, да, что-то. Да. Что да, что Владимир. Да. Фоски, да, фоски. Ухо. Дос пакета, дос пакетика. Предлагаю Прекрасно. наесться кофе сейчас. Хочешь да, кофе? Дорожный. Я уж кофе хочу, кстати. Слушай, я не могу его развязать, ты можешь развязать? Режь, Тамара тащино, что ли. Не хочется резать, но хочется. Сейчас сделай сэкономить. Сейчас вас сделать. Мне как какие-то плинты. Круто. Оно так так получится. Теперь я поняла, почему у тебя такая прическа, Сергей. Я думаю, что Всегда вот... идеально. Я думаю, что вот так можно оставить. Моль съела. А сам. Опять бухаете? А -а -а. Сергей, Шла вторая неделя сказала... карантина, мы выживали как могли. Я же сказала, что прищепки лучше. Скотч, да, скотч. Изолета, скотч. Синий. Я синий. могу тебе дать малярный, малярный, А я тебе могу праймер дать, у меня еще на эпоксидке есть. Смажешь кисточкой, рекомендую. потом просто собьем молотком и все. Слушай, ты прекрасен. Кажется, Подожди, ничего не делай жемчужина жемчужинами. Еще э, есть у меня не, небольшая история по поводу того, как вот мы стоим, вот увидите, да, вот эта бухта, да, у нас вот лодочки здесь, все дела, там лодочки вот с той стороны. Короче, э, мы встречались, если вы помните, с японской парой на катамаране, на катамаране Белла Виста, э, и это было э, на Тенерифе, на Тенерифе еще до Атлантики. Интервью Мы с ними делали, так вот, недавно приплывает к нам девушка японка зовут ее Ика, и э, она говорит типа мы стоим вот вот синяя лодка и за ней еще одна <связывая> и ребята с Беловистой передавали вам привет потому что японская комьюнити яхтенная очень маленькая мы такие: офигеть офигеть прикольно в общем познакомились подружились обменялись фейсбуками но это еще не все а, я знаком с таким яхтсменом джастин и мы с ним переписываемся там о ситуации на Карибах. Ну, в принципе, такое ну, просто социальное знакомство. Внимание. Пауэрбот. Саншайн. Угадайте, кто на этом пауэрботе есть? Конечно же, Джастин. Поэтому, когда нас выпустят, чтобы мы могли переходить, уже свободно перемещаться, намечается большая пати с старыми друзьями. На секундочку. У нас здесь... Это, битва экстрасенсов. Два человека на кухне. Это намного серьезнее, чем дом два. Какое блюдо? Макароны с тушенкой. Нет, которые ты хочешь завтра. А, которое завтра? За мне тут товарищ один рассказывал. Блюдо называется хингал. Это, ну или там, не хингали, а хингал. Ну, как-то они там хингал. Это другое не хинкали <связывая> а, тесто вареное картошка мясной бульон и непосредственно мясо все по отдельности а и жареный лук да немного жареного лука много жареного лука и а что это будет это очень будет вкусно завтра будем сейчас. делать это завтра завтра надо барана найти Барана легко найдем Это же майка Здесь же что Пошел себе в горы и набил Баран. Что баранов Куда-то Баран. Саша газует <свист> Не знаю зачем он это делает Короче, а у нас Вот такая вот тема Мы готовимся сегодня смотреть кино У нас есть проектор Хван Чинь Ниже, ниже Ниже, ниже легко сделаем. Вот. Mm -hmm. корн Что-то у нас сегодня ждет прикольное. Да. Mm -hmm. Ну. Мне как тебе скинуть ссылку на кино? Ну сейчас вы okay. в интернет залезешь и. Из... Okay. Акаша. Mm -hmm. смотрю, да, да, да. Тоже у него хайдровейн, такой же, как у нас. Yeah. Может, ему <смех> подогнать второй. Хм. Ну они, наверное, патрулируют. Просто вот Косгард сейчас уходит. Я думаю, что они просто патрулируют акватории. Что они, ну, или просто смотрят, чтобы кто-то свалил. Типа вот этих вот ребят на серой лодке. Не куда-нибудь в соседнюю бухту, а именно вообще. Парусами. Ну а у нас будет сейчас завтрак. Ух ты. У нас тут столько всего. Бульончики. Тиху. Аня, что это у нас такое будет вкусное? Это заварной крем. Ух ты, блин. Мы его в стаканчике разложим и в качестве десерта. Вы, вечером можно сделать Наполеон с этим. Э, Там ну, же Наполеон крем такой же. надо печь. У нас сегодня печенье, поэтому... Заживной крем будет как-то а Можно открыть? Чок, можно? О, Жалко запахи не передает. Да, да запах вообще восхитительный. восхитительный. Ну что? Выглядит как готово. Угу. Такая печенька, да? Ну да, сейчас ее разрежем. Как стейк, так пополам. <сORK> <сORK> <сORK> <сORK> Чтобы проверить, готово. Степень прожарки. Ух ты. Пасочки. Чуть-чуть пригорело да? Угу. выглядит прикольно. Говорят. Мм. Клас. Круто. Горяча, горячая. Очень вкусная. Очень класс Пермая общанка. Все на печенье. Ну, не, ну она сладенькая, шоколадная. Угу. М -м -м, класс. Или шоколадом обычно Вечером у нас ужин. Званый ужин. О, а что у нас будет вкусненького? Лук. Это похоже на огурцы. А здесь что варится? Картошка? Картошка? Пюре будет? Нет. А что такая будет? Типа мята, а да. с этим с луком. Вот с О -о -о. этим луком он вот сюда потом зайдет, прежде вылаз сольется, потом это все вот так вот встряхнется. Ну этот это пакчой будет потом это типа сложный гарнир. Немножко картошки, немножко вот это вот жареных углустов. Пакчой. Пакчой. Пакчой переводится с китайского как масляный овощ. Это звучит как йоу cai. Прикольная штука, она когда сырая, ну такая немножко странная. Похожая, наверное, на одуванчики. Но когда она ужаривается, получается, что близкая к шпинату. Но здесь у нас тоже что-то интересное происходит. Выглядит что-то похожее на строганов. Делаем стейк. Из вырезки, замечу. Вы попросили, привезите нам какого-нибудь бифа. Ну, любого. Нам привезли, короче, вырезку. Стик? Да. Как говорят в Таиланде. Да. да. То есть привезли самое классное мясо с самой мышцы, которые никогда не используются коровой. Мы ее сейчас легонько обжарили. Немножко маслица, немножко перчика. Немножко поставить вот сюда вот. Для того, чтобы, чтобы оно настоялось. Немножко настоялось. Ну и такая очень удобная опция. Мне она очень нравится. Это выглядит, как будто он приготовил и суициднулся. Окей же, нам будет больше еды. Нас этим не испугать. Я бы, его, я бы ему бы не доверял, раз он так сделал. А я вычеркни его из крыльяста, мы поднимаем борт. Тебе звонят. Да, очень приятная опция. Сейчас поставим вторую часть мяса и будет все готово. Вот так вот, человек искупался в промежутках между жарением мяса. А как вы проводите карантин? Сволочь, да это немножко неудобно. А ты что делаешь? Это выглядит, как будто Инстаграм. Это он и есть. Это он. Это он звонит. Оля Хаба. Да и таймер. Выглядит, как будто от нас скрывают еду. Крышкой. Крышкой, крышкой. Минутку сюда, две минутки сюда, будет хорошо. Так, что у нас здесь? Вот в этой вот большой баночке, оно, между прочим, горячее, чтобы ты понимал. То есть ферментация идет. вот Это у нас делается квас. И ради чего делается квас, чтобы мешать его с ромом? И этот напиток называется Dark and Stormy, то есть как учил великий Мики. Сейчас последний кусочек камочки, камочки добираем, да, вот маленькие, которые. Ну, видишь вырезка, то есть наш в конце ж поэтому в конце они маленькие получились. Это все? Это все? Мы, конечно, все сразу сделали. У нее тут немного. Хоба. Ну да, но выглядело на самом деле куском большим. Да-да, но у нас ужаривается. Все. И вот так вот закрыть. Ужарка, усушка, пропала вырезка. Владимир! Я Это вырубаю, здорово. вырубаю или еще будем? Да да да да все. Оп, все, готово. Здесь тоже да, да, да, да. Ой. выглядит как будто Вова пьян. И не мудрено, конечно, посмотрите, он же отпил, бля, комуха. Отсмотрел, отсмотрел, Во. я не пил. Смотри, отсмотрел. мне кажется, что ты просто успел убраться в буратино. Знаешь, нужно вот так вот, знаешь, ходить, вот, типа как дум, такой, ага, ага. Я не понимаю, почему у него упал клапан аварийного давления, когда здесь еще нетронутая порция. И стаканы ждут, между прочим. Даже вообще затрудняюсь это все прокомментировать, вы мне очень мешаете. А я вот. специально. Я специально тебе мешаю. Ух. Да, Шипит. Вова, Оки, зверь. А зверь. Взять кусок очень стейка долго. и переболтать его очень руками и очень долго жевать. Хотите пронаблюдать? Конечно, а что там сделал? Смотрите. Опа. И не толчонка, Тюрешка. И не правда, не правда. Это две разных вещи, на самом деле. Но э, дальше мы будем приобщаться к некоторым порокам. Апельтон ждет. Не ждет. Апельтон не ждет. Меня тут поправили. И извините, до свидания. Раздайте интернет. Раздайте интернет. Раздайте мясо. Так, вот эта вот картошечка, которую Вова сделал. С лучком. А это пакчой, вот пакчой. Пак, мы... пак Те, которые... Да, вот это правильные кусочки. Вот они пошли. А острые соусы? О, соусы очень... острые. Есть Я вот этот барон. Отлично, отлично. Прошу, панам. Оо, oh, ес. Yes. Это выглядит как стейк. Если я очень надеюсь есть. на то, что по вкусу mm -hmm. будет тогда тоже стейк. Чуть-чуть э -э сырее сырого мяса. Я на то надеюсь. No. Ну, ребята, не знаю, боюсь, что мясо. Аня, передержал. картошка, ты горячие. Давай, кромсай да? его, давай, отрез, разрезай. Покажи. покажи я покажи, что я покажи. его передержал, потому что. Отлично, давай. Долго давай. лежало. А нет. Сыряк. Сыряк. класс. Всё. Алис, гуд. Нормальное сырое encanta, мясо. Не испортил, вроде бы. Сейчас проверим. Надо добавить. А ну, давай, Серяк? Отлично, отлично. Не промазал. ЛРР. Так, вот это мяско. Ну реально просто разваливается. Да-да, вор Вырез вопрос. Ну что, приятного аппетита! Бон аппетит! Добрый вечером! Приятного аппетита! Да будет пир! Ой, я. Yeah. Ну все, а дальше мы уже будем бухать <сих> самостоятельно. Извините. <сих> я рассказывал о том, что на карантине у нас есть э, домашние дела. И в этой нашей алкогольной рубрике. Да, и у нас сегодня будет опять алкогольная рубрика. Не завидуй. Это рубрика «Кулинария без пределов. Да, вот да. мы отвлеклись. Да. <смех> да, Смотрите, у нас есть квас. Вот, видите? С газиками, вот он аж прямо так надулся. Бутылка быть. А бутылка квадратная должна быть. А, Но она же это? круглая? Ну, сейчас пока да. <смех> сейчас сдуем, будет опять квадратная. Да. Короче, квас у нас есть. То есть то, что обычно делается с джинджер биром, мы будем вместо этого использовать квас. Где руки оторвет? Ниговый. Смотри, оно прямо. Ух ты, ух ты, прямо. Взбеленилось. Закипает. Там более чем тут чуть вове руки не оторвало этим всем. вот уже квадратно более-менее стало ну, правильно но она тут... опять округляется надо форму придать Мне правильно мы боимся что кто-то выбежит оттуда и укусит все по квадратнело надо теперь сливать А теперь из этого можно что-то гнать. А к нам тут пришли соседи. Полная лодка амазонок. нам на лодку. И вот процесс, mean? как это все сейчас How будет much? происходить. 3 килограмма? Что ж, О, пола нормальное. Пола нормальная. Сработало. О, пива. Сработало, сработало. Банки. Давай ну, я тогда там принимаю. Окей. Так, вох, ты карточку достал? Я сейчас достал. А, окей. Сейчас достал. Так давай, ты иди я я есть, Ну там можно же завернуть и достать. Что у нас тут? С этим, может. Конечно, это они, да? Да? Пришла, да. там морковки столько, Вова, это, это, это, это, это. да, и мясо. А пловник и... будет? Как он насчет плова? Я думаю, да, пора. Ну что там у тебя, Вова? У меня? Список пассажиров? Да. Вновь прибывший. Я вот и думаю, куда ее прибрать. Список Давай я, я думала, заберу что-то. А эти вы передаваете а через. Делом. Да, все. Так, ты что, ты сдаешь Я вниз, да? да давай так. Е. Да, да да, да. да, да, без коробок. Сереж, под... пиво там все все, все. все, все, Я поставил. Там мясо. Я... Нет. Какое-то мясо. Должно быть. А, вижу пиво. Мясо все, там давай. нету. Нету мяса. Кыш, брысь. Так. О, oh, как она отмелка. Да, да, oh, это о, будет слишком мешаться с джином, кажется, да, вы мешаете? Это для десерта А, это десерт? а вот десерт Нет, для чего делают? Нет, делаю белого из обычного. Аплитоны. Должно быть очень вкусно. Аплитонов. Давайте допьем сейчас бутылку аплитона. Конечно, У нас день уборки. У меня знаешь, какой вопрос? Смотри, у нас часть воды попадает вот сюда вот. И вот и там, не там говно. Там говно, оно там собирается, потому что там есть пробка. есть да. ну, сетка. Ее да. надо все достать. А, ну, я понял. А вообще не парься, реально. Оно туда уйдет, это, оно потом там одним комком когда-то раз в сезду Будет просто. чисто. Уф. Ну, давай тогда сейчас все намылим, а потом я залезу, наверное, и там тоже это самое. хозяйственный день. ПХД. ПХД. Звучит ужасно. По-английски сокращение. ПХД. ПХД. ПХД. А выглядит как. Что бы ты ни начинал делать, зеленый лук или что, выглядит все равно как бульбулятор. Выглядит как будто еще морковь пытаешься Там расти, Именно хотим расти. зеленую морковь и опять бульбулятор делает. Знаешь, что лук можно курить. Я так понял, что этот кальян для двоих. Под глаза. Такие у нас платано. Это бананы, но это бананы не такие, чтобы сладкие. Их нужно жарить. А еще лучше, если есть какой-то острый соус типа тайского. И с ними просто жареные с тайским соусом. Просто шикарно. И он привез вот такую баночку масла. Это кокосовое масло, которое он делает самостоятельно. А ну! Класс, это вот такое масло, на котором нужно жарить вот эти платана, то есть это именно вот в таком наборе. Оно будет с легким запахом кокосов. То есть это именно для готовки масла Клево, клево, да? Супер. О, слушайте, классно. Это именно вот эта вот комбинация. Я потом сделаю. У такое произошло. Я слышал, здесь кто-то приезжал к нам. Да, да. Сейчас приехал так вот тот чувак, вот на э, вот том плоту. Ага. Вот. Очень а Чувак, да, яман. Он яман. из Канады. Что? Что? Он мне рассказывал сейчас классную историю о том, как. Понятно, что он из Значит, в Канаде у него есть семья, четверо детей, и ему помогал юрист из России решать иммиграционные вопросы в Канаде. Короче, нес всякую пургу. Но очень с уверенным лицом. И ты поверил. И, да, ты поверил, и ты поверил, будучи юристом. Разумеется, будучи юристом, <сих> я, естественно, сразу же ему поверил и проникся. Но дело не в этом. Зачем он нам был нужен? Я вообще давно хотел с ним пообщаться. Значит, да, а, Учитывая, что скромно. мы сегодня обнаружили а, месторождение лобстеров, за которыми самим ехать неохота, мне стало интересно, как снарядить человека, чтобы он сделал лобстера. Ну, то есть, я же рыбак, я должен вопрос решить. Я должен поймать лобстера. Как это сделать? Есть несколько видов снастей. Вот одна из Ну, деньги одна из снастей, вот, конечно, я конечно. понимаю, да. Ну, естественно. Мы сейчас мило побеседовали, я его спросил. Такого за деньги не купишь. Я его спросил, а что насчет лобстеров? Он говорит, ну, в принципе, я могу тебе достать. Я говорю, дорогие. Он говорит, ну, нет, это тут недорогие, потому что мне надо только их поймать типа, и выловить. Ну, я думаю, что в итоге мы с ним сойдемся за 10 баксов за штуку. Это будет хорошая, из-за хорошего лобстера. А, это... да. да, а, а это, значит, а это он, это самый, он, помидоры, дикие, черри. дикие помидоры, черри, угу. И, э, как, как она, с... эти самые орехи. Фитер. Ну, было грех удержаться и не купить их за 7 баксов, вот это вот все. Вот это все 7 баксов? Да, 7 баксов. О, нормально. А можно жить? Можно, можно жить. С... Будем, будем дружить с канадским эфиопом. Я, я уже а давно с этим фермером хотел познакомиться. Да, он умеет стоять на голове, он пользуется услугами за... российского юриста. За две минуты он вам столько рассказал жизни рассказал. Историю, конечно, я проникся. А, да, и вот еще нюанс. А, у нас же есть проблема. И сегодня весь день мы пытались решить, мы не с решили. Алкоголем. У нас проблема с алкоголем. У нас кончилась горючее. Ага. Этот чувак сейчас ездит за горючим и привезет сюда. В наше Ух время ты. зайцы были поскромнее. Или не привезет. Сейчас проверим. Проверим на че. Он а. Поэтому он заинтересован их получить, а, соответственно, он будет разбираться. Причем он сказал: Я, говорит, если сам не смогу приехать, тогда я через полицию передам. Человек все знает, все может решить. Он меня спрашивает: у вас говорит, нормальные взаимоотношения с полицией? Я говорю, да, у нас они вполне нормально. Он говорит, ну все, прекрасно, что я передам, они не передадут вам. Ну, чтобы не грести вот это Ну, чтобы не грести, да Понятно да. Ну, ничего, кокосы нормально У нас есть этот, как она топ -нер. Да, да, я думаю, что сейчас это самое А если он привезет, мы сделаем шикарный э, этот самый пьяна колода. Коктейль. Да, пьяноколода Да, да, да Друзья, вот очередной выпуск у нас подошел к концу Вот так вот мы живем Грустно, весело, залихватски Вы видите то, как, собственно, проходит рутина у нас на лодке оставайтесь с нами, ставьте, проверьте колокольчик, проверьте подписку, пишите комменты. Сейчас есть время, я могу больше тратить времени на то, чтобы отвечать на комменты, хотя я, в принципе, стараюсь на них и так максимально отвечать. Ну что, здоровья вам и до встречи. Пока!